Я иду побеждать Я я в себя, если что-то, я все равно думаю, что какие-то может быть что-то Но все равно я иду за победой I'm the fucking Fresh Prince. They, my name is Ill Smith. <laughs> Oh my god, like how beautiful you are, excuse me Henry, oh Jesus Christ, that is absolutely gorgeous Нука, тормозни, пацанчик! Нука, тормозни, пацанчик! Нука, тормозни, пацанчик! Нука, тормозни, пацанчик! Нука, тормозни, пацанчик! Нука, тормозни, пацанчик! Ну И восстали машины из пепла ядерного огня. И пошла война на уничтожение человечества, и шла на десятилетия. Но последнее сражение состоится не в будущем. Оно состоится здесь, в наше время, сегодня ночью. Качаешься, да, я слышал, а? Качок, да, сам по себе? Сейчас ты мне что сможешь сказать, а? Мол... Что сможешь сказать? Молчу же я, брат. Мол... Молчишь? Конечно молчишь. Что скажешь? Ха? Ха -ха -ха -ха! Качаешься он, шкаф. Биар дал понять мне, что я полнейшее днище. Он даже в мою фляжку вместо спирта налил смузи, чтобы я не заехал его своим нытьем. В общем, я даже и не представляю, как быть таким же, как путь. Oh, Hi. Oh Hi. my god! I'm sorry! Sorry, <laughs> sorry. we just Did kissed on camera. You And I liked it. <laughs>